Полеры от фабрики Ковки изготавливаются из металла. В ассортименте представлены вертикальные стойки различной формы, служат опоры для вьющихся растений и винограда. Бывают одноплоскостные стойки, устанавливаются в грунт, могут иметь в комплекте фонарики или декоративные элементы. В ассортименте также имеются более высокие и прочные модели, которые отличаются толщиной прутка и размерами. Многоплоскостные шпалеры-ширмы, разборные варианты, мобильные на колесах, помогают удерживать лозу вьющихся цветов. В комплекте идут металлические съемные кольца, в которые размещают горшки с цветами. Настенные шпалеры с декоративными элементами устанавливаются на вертикальной поверхности с помощью саморезов. В комплекте идут кольца для горшков и ящики для пластиковых кашпо. Навесы кованые служат опорой для вьющихся цветов и созданию зоны отдыха, где можно размещать садовую мебель. Фабрика Ковки.ру – оптовые продажи от производителя.